Всем привет! Меня зовут Юлия Заверюха, я живу в городе Оренбурге. Я обучаюсь у Антонины Брельковой на онлайн-курсе по изучению английского языка в индивидуальном порядке. Я очень довольна обучением, я очень довольна Антониной как преподавателем, как, как человеком. Антонина дает информацию очень емко, очень легко и очень скажем так, информация усваивается хорошо. Я пыталась обучиться английскому языку уже пять раз, Антонина мой шестой преподаватель, и пять раз я бросала, потому что у меня не получалось произношение, я его недопонимала, и, скажем так, мне он не нравился. Антонина меня влюбила в этот язык, я начала думать на этом языке, я уже более-менее, скажем так, уже разговариваю и понимаю, ну, не полностью, допустим, английскую речь, но выборочно, да. С вот. 1 сентября моя дочь пойдет учиться к ней на группу, в группу по английскому языку именно для, для детей. Что я еще хочу сказать, что я рада, что я обучаюсь в Антонины, вот, и у меня... Большие планы по изучению английского языка. Я планирую выучить английский язык не только как разговорный, но и общаться по бизнесу именно на английском языке, потому что планирую обучение за границей именно в Америке. Всем пока-пока. Я еще раз говорю, что я Юлия Зверюха. И всем желаю кто сейчас в раздумьях обучаться у антонины или нет принять решение именно обучаться у нее. и я уверена, что каждый из вас будет очень доволен. Всего хорошего.